Давайте поговорим значит, про экономику как таковую. Экономика значит, это в переводе с греческого так сказать, искусство ведения домашнего хозяйства. В домашнем хозяйстве главным так сказать, способом ее ведения, вот, нормального ведения домашнего хозяйства, является расчет. То есть обычный арифметический расчет. Там нет ничего сложного, то есть вы должны посчитать, сколько у вас есть запасов, сколько вам нужно запасов на будущее там, и так далее. Для тех, для всех нужд, для пятых, для десятых. То есть на уровне обычной арифметики, причем в рамках начальной школы, так сказать, Союза СССР и любой другой страны, вы можете осуществлять все необходимые операции, которые связаны с экономикой, в том числе и мировой экономикой. Но давайте для того, чтобы пример был, значит, наиболее доходчивым и постоянно был на ваших, глаз, на ваших глазах, мы приведем пример из тех, вы, с которым вы сталкиваетесь постоянно, так сказать, каждый день. Вот. Значит, пример будет приведен на соотношение валют. То есть все мы знаем, что существует соотношение валют в мире. То есть одна валюта относится к другой, там получается некая цифра, там коэффициенты там 50, 60, там 10, 20 и так далее. То есть что для этого, для того, чтобы сделать такого рода расчеты, мы должны договориться о некоторых моментах, которые связаны с решением этих ну, простых арифметических уравнений. Но для этого мы должны ввести некий коэффициент. Коэффициент. Он будет показывать значит, сколько единиц конкретной валюты мы берем для расчета. Второе. Мы должны ввести некие значки валют. Для того, чтобы понимать, значит, какие, какие расчеты, с какими валютами мы будем делать. Вот. Значит, каждый значок валюты, вот, например, значок российского рубля, он обозначает код валюты. И одновременно мы знаем, что современные валюты ничем не обеспечены. Одновременно показывает обеспеченность этой валюты. То есть обеспеченность валюты, обеспеченность валюты равна нулю. Ну, Соответственно, обеспеченность доллара тоже равна нулю. Вот. Эти, эти расчеты вы видите каждый раз, входя в отделение банка или просто, просто проходя по улице, там висят мониторы, табло, на которых все эти цифры у вас перед глазами. Давайте составим так сказать, простейший пример для того, чтобы с вами, так сказать, самостоятельно, без шор на глазах, без сказок великих экономистов, сделать эти простейшие расчеты. Итак, коэффициент ну, умножается на валюту, ну, предположим, это пускай, пускай это будет доллар, вот, и делится на другой коэффициент, умножаемый на другую валюту, пускай это будет рубль. Вот. Поскольку коэффициент у нас известен, да, мы для расчетов берем единицу, соответственно единица умноженная на 0, поскольку обеспечение доллара у нас равно нулю. Вот. А значок только показывает, какая валюта, какую валюту мы берем за основу. То есть мы уже значок заменяем на реальную цифру. Делим на 1 умноженное на рубль, соответственно у нас Обеспечение рубля тоже. И у нас должна получиться некая интересная цифра. Вот. Эта интересная цифра вот на 21.11 2017 года равна 59,2746. Вот. Ну, не спешите снимать монитор и одевать его на голову значит, первому попавшемуся банкиру. Вполне возможно, просто он больной. Вот. Не спешите. Я понимаю, что вас в детстве учили, что на ноль делить нельзя. Вот. Поскольку в первых скобках у нас получается ноль, во вторых скобках у нас получается ноль. Вот. Но почему-то вот эти люди, которые называют себя экономистами, специалистами, вот, финансистами, бухгалтерами, математиками, с высшим образованием, там, с различными степенями, почему-то вот при таких манипуляциях получают… Вы видите, какие интересные цифры-то? Шестизначные, с точностью до четвертого знака после запятой расчеты проводятся. Можно, конечно, так сказать, провести повторную, повторный так сказать расчет по этой сложной, так сказать, вот такой ужасно сложной, я бы даже сказал, схеме. Вот. Но единственное, значит, надо взять черенок от лопаты, посадить вот этих специалистов, финансистов, банкиров, экономистов и так, похаживая вдоль них, все-таки попробовать повторно решить этот сложнейший пример. Вот. В котором, как мы видим, существует одна очень большая проблема – и вы все ее учили в начальной школе. На ноль делить нельзя. Они мало того, что поделили на ноль. Они еще получили число из шести, так сказать, знаков. Вот, очень точно все рассчитали. Вот. Вопрос. Что это за коэффициент получился? Нет, это можно, это можно назвать больной фантазией, это можно назвать шулерством, это можно назвать махинацией, но это никак не относится ни к какой, так сказать, нормальной экономики, арифметики и математики. Вот. Таким образом, все, то, что вы, все экономическое пространство, которое существует на планете Земля, как видите, здесь вместо вот этих дурацких значков вот, можно подставить значки любых валют. На планете Земля. Потому что ни одна валюта на планете Земля, кроме единственной, не обеспечена. Вот. Единственной обеспеченной валютой на планете Земля является советский рубль. Обеспечение его равно 0,98 граммов и там еще несколько так сказать, цифр дальше вот, в золотом эквиваленте. Вот это единственная так сказать, обеспеченная валюта на планете Земля. Все остальные равны нулю. Поэтому все операции с ними и получение, так сказать, многозначных, так сказать, ответов, вот, да еще там с четырьмя цифрами после запятой, есть просто различные варианты, ну, скажем так, мошенничества, слабоумия, там, ну, различные могут здесь быть варианты. После того, как вы этих людей, так сказать, попробуете при помощи черенка от лопаты все-таки образумить. И если вдруг опять ответ получится, тот, который вот мы только что видели, я даже не хочу его писать. Потому что сама запись этого примера является грубейшим нарушением правил арифметики. Еще раз повторю, на ноль делить нельзя. Мы все это учили в начальной школе, в третьем классе. Вот. Они делят на ноль получают результат с очень высокой точностью. Вот. Этот результат показывает только одно, как экономика одной страны платит дань экономике другой страны. Вот и все. То есть это коэффициент, коэффициент который они выводят, это коэффициент ограбления в данном случае нашей страны по отношению к, Америка, к зоне, где работает американский доллар. Вот. Как известно, эта зона так сказать, является частной. Частной корпорации, то есть Федеральная резервная система является частной структурой. Вот, по отношению к рублевой зоне. Вот и все. И таким образом мы получаем с вами так, так называемую экономическую картину современной, современной жизни на планете Земля. Каждый, каждый из вас является участником. И здесь уже счет идет не на миллиарды, а на триллионы. Каждый из вас 15 таких табличек видит каждый день. Например, просто идя по улице пешком, проходя мимо отделения банка, в окне которого выставлена очередная таблица. Надеюсь, все неоднократно с этим сталкивались. Вот, вот, такие, приемы, вот, вот такие приемы, разрушающие ваше сознание, вот, десятки и тысячи специалистов во всем мире существует на этом обмане. Вот. Существуют различные биржи, вот. существуют различные коэффициенты, существуют расчеты. Все эти расчеты ни на чем не базируются. То есть они нарушают правила арифметики, которые мы с вами изучали в начальных классах. Вот. И таким образом я уже в 2012 году, выступая в городе Днепропетровске, объявлял о том, что Союз Советских Социалистических Республик намерен аннулировать все дипломы правоведов на территории Союза ССР и все дипломы э, тех, кто имеет историческое образование. Примерно по тем же причинам. Но, как видите, вот, э, во всех остальных областях, повторяюсь, во всех остальных, мы еще поговорим о других областях, э, э, происходит то же самое. То есть нас, э, так сказать, держат за дурачков, э, дяденьки с высокими степенями, и обремененные различными дипломами, наградами и, и прочими, так сказать, регалиями, которые признают их во всем мире, вот, рассказывают нам сказки. Вот. Эти сказки превращаются, так сказать, в кошмар, потому что, как я уже вам сказал, что данный коэффициент является ничем иным, как коэффициентом ограбления нашей страны. Вот. Потому что этот коэффициент вычислить вот таким способом, которым они вычисляют, невозможно вообще. И поэтому возрожденное правительство Союза ССР объявляет о том, что все экономические дипломы и финансовые дипломы на территории Союза ССР будут однозначно аннулированы. А после возрождения и присоединения всех субъектов, которые находятся выше Северного тропика к Союзу ССР как единственному правовому субъекту на планете Земля, все, во всех остальных, на всех остальных территориях будет проведена та же работа и тщательное тестирование. Вот. Первое тестирование, которое будет проводиться с этими специалистами, на вменяемость. Как вы видели э, картину Богданова Бельского, вот. дети церковно-приходской школы гораздо более сложные задачи решают в уме. Вот там приведен пример, э, картина Богданова Бельского в 1895 году, она э, написана значит, в конце позапрошлого века. Вот, дети церковно-приходской школы решают задачу. 10 квадрате плюс 11 квадрате плюс 12 квадрате плюс 13 квадрате плюс 14 квадрате деленное на 365. Но это дети. Они же не знали, что придут специалисты. Вот. И все, что они учили в этой школе, вот, превратят так сказать, в пыль. Поэтому давайте с вами будем бдительными и когда речь идет о тех авторитетах, которые сегодня существуют в мире, которых показывают нам по телевизору, которым выдают Нобелевские премии и прочее, давайте все-таки объективно относиться к их так сказать, заслугам и возможностям и как можно более тщательно их проверять. Вот. И я вас уверяю, что на сегодняшний момент ни в одной области человеческой жизни не останется тех специалистов, которые действительно являются авторитетами, ну из тех, которых мы знаем. Вот. Очень небольшой процент специалистов, работающих в каждой из областей, знают о том, как реально работает и функционирует эта область, эта отрасль, эта система, в которой они работают. Они говорят нам время от времени об этом, но, к сожалению, телевизионные, так сказать, и, телевизионные и радиоканалы и другие средства массовой информации вот, рассказывают нам обратное. Более того, они нам с детства внушают, что это нормально, что при делении одного нуля на другой ноль получается так сказать, число с точностью до четвертого знака после запятой вот, и с... Так сказать дипломом доктора наук экономических вот рассказывают нюансы поведения этого рынка почему он меняется почему он плавает этот коэффициент когда он взлетит когда опустится как как влияет болезнь того или иного президента на соотношение валют как влияет погода в атлантике на на эти же соотношения и так далее и тому подобное. То есть мы постоянно с этим сталкиваемся. И давайте будем с вами бдительными. И надеюсь, вот этот пример сейчас породит ту самую волну, которая полностью уничтожит нелегитимную финансовую систему на нашей территории. А именно финансовую систему Российской Федерации, которая естественно базируется, является сателлитом Федеральной резервной системы, базируется исключительно на получении долларов, под которые выпускаются соответствующие рубли, вот. А все эти коэффициенты – это коэффициенты ограбления нас с вами в пользу третьих лиц. Перейдем ко второй части нашего сегодняшнего повествования. Значит, значит.